Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем утепление мансардной крыши. Хочу сделать небольшой ролик и ответить на вопрос, что делать, когда у вас на крыше, на стропилах используется неправильная гидроизоляционная пленка. Друзья, давайте с вами немножко разберемся в терминологии, что такое мансардная кровля. Мансардная кровля – это когда мы утепление делаем по стропильной системе. Чердак это когда мы утепление делаем по перекрытию, в данном случае мы утепляем по стропилам, поэтому у нас это мансардная крыша. Есть такое правило по поводу гидроизоляционных пленок, когда у вас кровля планируется мансардная, нужно использовать правильные пленки, то есть правильную гидроизоляционную пленку. В данном случае у нас пленка чем-то напоминает мешковина. Это неправильная пленка, потому что она пар не пропускает. Друзья, в чем смысл того, что я сейчас сказал? Смысл в том, что когда вы используете правильную диффузионную мембрану, то вы непосредственно утеплитель можете использовать вплотную к пленке. Даже если вы супер там, профессионально смонтировали пароизоляционную пленку, у вас все равно какое-то количество паров попадает в кровельный пирог. Потому что любая пароизоляционная пленка, это не абсолютная пароизоляция. И за счет того, что у вас паропроницаемая пленка сверху, диффузионная, либо супердиффузионная мембрана, ее кто как и называет, у разных производителей по-разному написано, но смысл ее в том, что она паропроницаемая. Тот пар, который у вас попал в конструкцию кровлю, за счет того, что у вас сверху идет вент-зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, то есть практически весь пар из утеплителей уходит, и в целом ваша конструкция... Служит вам верой и правдой долгие-долгие годы. Ну, при условии того, что у вас все хорошо сделано и при условии того, что у вас качественные, хорошие материалы. Когда у вас пленка неправильная, то есть, как в нашем случае здесь на этом объекте, то есть она пар не пропускает, то мы уже не можем утеплитель вплотную использовать к этой пленке. Потому что вот в этом месте будет образовываться конденсат. То есть будет образовываться влага, потом эта влага будет замерзать. И когда придет оттепель весной, кто уже будет плюсовать температура, вся эта влага будет вам э, подарком на каких-то отделочных материалах. Там, например, на гипсокартоне или вон там вот внизу, обычно в карнизном свесе, вот эта влага начинает себя каким-то образом проявлять. Так, здесь вот еще одна комната. Сналиутепить. Здесь даже вот утепитель прилип при к Короче, классика жанров. Поэтому нужно делать утепление мансардной крыши с двумя вент -зазорами. Что такое два вент -зазора? Один вент -зазор у нас находится между вот этой пленкой и утеплителем. Второй вент -зазор у нас находится между пленкой и кровельным покрытием. Если мы посмотрим на нашу мансардную крышу, да, то она... У нас простая, двухскатная, то есть у нас все участки они прямые, один прямоугольник и здесь вот у нас, здесь вот у нас второй прямоугольник. Что нам нужно сделать, для чего нам нужен вот этот вот, вот этот вот зазор. Ригель. Утепление будем делать по ригелю И в коньке мы будем резать пленку То есть у нас получается Вот здесь вот видно хорошо вот С этой стороны Вот видите, вот по этому зазору У нас будет идти воздух И те пары, которые будут оседать вот на этой пленке За счет сквозняка Сквозняк будет обдувать эту влагу и в целом у нас конструкция будет работать правильно. Никаких проблем не будет. Если мы этот утеплитель сделаем вплотную к этой пленке, то у нас будут проблемы. Вот. Значит, когда у нас простая крыша, вот мы можем использовать такую схему. Схема называется «С двумя вензазорами утепление мансардной крыши». В чем минус данного решения? Когда у нас используется диффузионная мембрана, у нас утеплитель идет вплотную, и здесь нет никакого движения воздуха. То есть у нас утеплитель он держит тепло за счет неподвижности воздуха, чтобы конструкция была максимально энергоэффективна. То есть когда у нас здесь пленка, тот воздух, который проходит по вензазору между гидроизоляцией и кровельным покрытием, сюда никак не попадает, порыв все равно выходит воздух утеплители неподвижный то есть у нас конструкция максимально энергоэффективная когда у нас вот здесь вот будет ходить воздух частично он будет проходить и по утеплителю соответственно здесь будет какое-то движение воздуха поэтому конструкция будет менее энергоэффективная вот по факту да вот грубо говоря вот здесь стропила у нас 20 сантиметров то есть мы здесь делаем 15 сантиметров. Вот это утеплитель у нас десятка. Дальше мы сюда добавляем пятерку. вот здесь вот. Дальше поперек вот этих, вот этих стропил мы еще будем добавлять 5 сантиметров утепления. То есть в общей сложности этого материала минеральной ваты здесь будет 20 сантиметров. Но по факту из-за того, что в верхнем слое будет ходить воздух, то есть я думаю, что где-то рабочих будет здесь не 10 сантиметров, а где-то Сантиметров 7-8 То есть, грубо говоря У нас получается Утепление Утепление этой кровли Где-то 17-18 сантиметров Вот Но, по крайней мере, здесь точно Не будет никаких проблем Потому что Мы делаем вентилируемый зазор Пленка здесь неправильно, но за счет того, что у нас здесь будет вентилируемый зазор, будет идти воздух. С карнизового свеса мы воздух запустили. Здесь вот в коньке мы пленку порежем, воздух выпустим. Сделаем утепление по ригелю. Сама система мансардной крыши будет работать правильно. Никаких проблем не будет. Мои рекомендации. Если вы не знаете, какая у вас гидроизоляционная пленка проницаемая или непроницаемая, можно провести небольшой эксперимент. Очень простой. Взять кусок этой пленки, взять стакан, налить в этот стакан кипятка, сверху на этот стакан положить вот эту пленку, и сверху на эту пленку положить какой-то стеклянный предмет. Если у вас стекло верхнее, ну, например, какая-то тарелка там, да, или блюдца, будет запотевать, то, соответственно, эта пленка пар пропускает. Если э -э, пар, условно, там у вас не проходит, значит блюдце или там тарелка она запотевать не будет если у вас пленка похожа на мешковину то это точно пленка, которую парни не пропускает и соответственно вам нужно будет применять вот такой вот метод этот метод я рекомендую также применять только на простых крышах если у вас какая-то супер сложная кровля где у вас есть яндовы, хребты и так далее эта схема работать не будет потому что у вас будут участки где у вас например заход воздуха будет а выхода не будет или наоборот у вас Выход воздуха будет, а захода воздуха не будет. Очень важно сделать так, чтобы у вас между пленкой и утеплителем ходил воздух. Для этого нужно, чтобы у вас был приток воздуха, как мы делаем в корнином свесе, и выход воздуха, так как мы делаем утепление по регионам, у нас образуется небольшой холодный треугольничек. Вот, и рвем пленку в коньке 5 сантиметров для того, чтобы этот воздух, который попадет в холодный треугольник, оттуда выходил. Вот, такой, вот такая вот небольшая рекомендация. То есть только простые двухскатные там, прямоугольные крыши. Или односкатные крыши. Тогда проблем, тогда проблем у вас не будет. Соответственно, после того, как эта крыша утеплится, здесь будет монтироваться пароизоляционная пленка. Немецкая пароизоляция Delta Reflex, которая герметично везде будет проклеиваться. И в целом система будет работать правильно. Вот единственный момент... Утепление фактически здесь будет где-то сантиметров 17-18. Все, если есть какие-то вопросы, пишите. А так, всем спасибо за внимание. Пока!